анализа, да, то есть некоторые пишут, что мероприятие прошло замечательно, все довольны. Ну, понимаете, да, что это не анализ. Анализ предполагает, что может быть что-то получилось, что не получилось, там, может быть что-то вы хотите изменить, там, ну, что-то такое. То есть, ну, вот совсем максимально упрощать, пожалуйста, большая просьба не стоит, потому что я потом из этих ваших ответов делаю итоговые, содержательные информационный отчет а, нашим а, грантодающим организациям. То есть, если это по активному поколению а, и культурной мозаики, если кого-то нет, то это фонд Владов. Сейчас фонд Семченко. Если это да, да, а, а, проекты «Выходи в отбор, играть доброму городу, добрые дела и в ином то это фонд, а, в мэрию. Они тоже запрашивают, даже похлеще, чем фонды. А, и, соответственно, в компании «Полярное тоже нашим Поэтому большая просьба, посредственно и красиво отвечать на вопросы. А дальше у вот здесь количественные показатели, что приобретено на выделенной финансировании. То есть здесь указываете только основное, то есть то, что вы из оборудования, да, условно говоря, приобрели, перечисляете. Что сделано, оборудовано, э, создано и так далее. То есть вот тут, например, комната отдыха, курс интереса. в рамках проектной деятельности и в каком количестве. То есть здесь, если вы имеете в виду какие-то буклеты, листовочки, какие-то книжечки, альбомчики, ну, не знаю, там, календарики, не очень приветствуется на самом деле, и вот, так далее, и тому подобное. Вот здесь пишите, что там буклет, наименование буклета и То есть здесь, если есть, вписываем, если нет, мы вписываем то же самое. Название и тираж. А, общее количество участников проекта. Вот здесь а, а, так, количество лиц, принявших участие в мероприятиях проекта. А, здесь мы уже разделили, Раньше было все равно. То есть вот здесь вписываете общее количество, в этой графе вписываете вообще все. То есть и косвенную, то есть целевую, и прямую и косвенные группы. То есть прямая группа это те, на кого направлен эффект проводимых мероприятий, да? непосредственные участники вашего проекта. А косвенно это те люди, которые непосредственно да, там, опосредованно принимали участие или были задействованы в ваших мероприятиях. То есть вот вы их суммируете и сюда пишите общее количество. Почему спрашиваем? Потому что нас просят сказать, сколько благополучателей было охвачено в рамках проекта и вообще конкурса. В частности, мы и, опять же фонд. Это тоже неправда любопытство. Дальше, каков возраст участников проекта, тоже... Это мы, Елена, запрашиваем. скажу сразу. Каков возраст участников проекта. То есть здесь можете расписать группы, да, допустим, там от 6 до 40, там от 60 до 20 вот такими группами. А, группы населения, то есть, да, вот тоже молодежь, волонтеры, пенсионеры и так далее. Вот здесь тоже мэрия просит прямо расписать. Если вы пишете там пенсионеры, то пишите количество пенсионеров. Если там школьники, пишите школьники, количество школьников. Ну, такие вот нам присылают потом от мэрии а, вопросы а, их формы. Поэтому, чтобы а, вас потом не дергать, Здравствуйте, раз и нам не отвлекаться, а, пожалуйста, вот это укажите. А, каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проекта? Здесь нужно только перечислить организации, а, которые с вами на безвозмездной основе выполняли, а, занимали те, что ваши мероприятия. То есть имеется в виду те организации, которые вы услуги, да? а те, которые безвозмездно с вами реализовывали. Дополнительные ресурсы это вот то, о чем мы говорили, да? что вам удалось привлечь, если вам удалось привлечь. Если нет, то нет. Если что-то привлекли, там не знаю, какая-то организация вам э, сделала на канцелярские товары или на что-то еще. То есть, здесь можно указать. Вам предоставили безвозвестно автобус как перевести детей обратно. Тоже указано это название организации и какую услугу или что они вам предоставили. Желательно в денежном эквиваленте еще показать. Да? Освещение проекта. Вот большая ошибка в освещении проекта. По освещению проекта. Если вы не умеете. Понятно, что не у всех есть люди, которые умеют писать. Я менеджеры ваших организаций. Поэтому мы у меня в.. В комплекте документов по отчетности, э, и в папочке к содержательной отчетности есть пример пресс релиза Я всегда отправляю на всякий случай. Вот большинство организаций забывают писать о том, что они делают. Нам важно э, вот, э, любое мероприятие, которое вы проводите. Вот вы начали э, там, э, собирать волонтеров для организации какого-то мероприятия. Но напишите, что вот мы начали собирать цель такая-то сделано то-то вот, небольшую заметочку то есть, прошло мероприятие не забываем фотографировать также написали, что было сделано когда это прошло сколько приняло участие кто присутствовал, не знаю, власть не власть там, родители, бабушки, дедушки что в результате получилось получилось или не получилось и фотографии, одну-две это во-первых плюс вам, вашей организации, потому что вы начинаете рассказывать о себе, о своей деятельности, говорите о том, что вы делаете, все привлекаете к себе внимание. Второе, это плюс, а, а, как правильно сказать, Доверие. А, Доверие. А, да, то есть гранты дающим организациям, да, мы говорим, что вот у нас и получается, все замечательно проходит, спасибо, дорогие, и тогда опять ждем еще от вас денежек. Поэтому это всегда такой как комплимент нашим предыдущим организациям, что у нас все получается, и мы работаем на то, что нам дали деньги. Потому что фактически вот, мы всегда говорим, что по, сути, по культурной мозаике очень много вопросов с одной организацией, что вот начинается, что у нас не информационный проект, и все такое, и все прочее, и так далее, и претензии начинают выкладывать. Ну вот я не конфликтный человек, но иногда хочется сказать, что читайте внимательно договор, который вы подписали, вы подписали финансовые обязательства. Это все-таки условно говоря выдается некий кредит, беспроцентный кредит, да, на то, что на ваши идеи, которую вы хотите воплотить. Поэтому всегда нужно очень трепетно к этому относиться, потому что в дальнейшем зависит, насколько мы можем потом профинансировать ваши идеи, смогут ли нам дать эти деньги на ваши идеи. А, поэтому да. А, ну вот, я даже скажу, что мы не сильно теребим наши организации, тех, кто мы финансируем. А, лично мы, да, наш центр карантин, наверное, все знают. Но вот на всякий случай по освещению проектов, присылайте нам, мы готовы, у нас есть человек, который этим занимается работать ваши материалы, поставить к нам на сайт, разослать всем нашим партнерам информацию, поставить на наши ресурсы, и чтобы рассказать о нашей организации этой деятельности, которую вы любите, да? Поблагодарить наших там будущих. Может, в этом пункте что тогда -то, мы должны Вот здесь в пункте у вас пишется, я просто к тому, что здесь вы перечисляете, ну, сколько, я сколько я было в публикации, да, где и когда, э, и сколько их было. К отчету нужно прикладывать к содержательной части. Мы не просим распечатанные фотографии да, в печатном виде не нужны. Да? Да. раньше просили а для этого. Вы на электронном носителе. Присылайте нам. Если вы делаете освещение на своем сайте, присылайте ссылки нам, чтобы вы ставили. Ваши информационные сообщения, присылайте нам, чтобы мы стали на своих сайтах, на своих. Сайты, чтобы свои да, да, да, да, да, да. замечательно, Казет, копию газеты к отчету, но заметку перед тем, как, условно говоря, об этом опубликовали, присылайте тоже нам. То есть не забывайте про нас, про наши ресурсы, о том, что мы можем рассказать о вас. И поблагодарить от вашего имени, еще раз заикнуть, да, наши фонды. Итак, вот самый, самый большой в отчете и такой, наверное, напряженный для вас раздел – это пятый, и, наверное, 6, 5, да, влияние проекта на решение заявленной проблемы. То есть нужно здесь охарактеризовать ситуацию, рассказать, то есть провести некий анализ своей деятельности, которая в рамках проекта, насколько она была успешной, насколько неуспешной. Достигли ли вы тех результатов, решили ли вы все-таки цели, которые вы собой ставили или нет, каковы эти результаты, как изменилась жизнь, судьба, я не знаю, там еще качество жизни ваших, вашей целевой группы и так далее. То есть вот он самый такой большой, наверное, напряженный в отношении мыслительной деятельности. Да? Поэтому здесь тоже желательно не писать, да, все, все прошло замечательно, всем спасибо, до свидания. Здесь, Поэтому вот. Здесь еще есть привести примеры отзывов участников. То есть вы, когда, допустим, проводите какое-то мероприятие, можете их попросить написать отзывы красить. Какие-то очень такие масштабные. По дальнейшему развитию тоже нужно немножко рассказать. То есть если вот предполагается у вас дальнейшая деятельность в рамках этого проекта, то есть вернее, та деятельность, которая у вас была в рамках проекта, будет продолжаться и после его завершения, то вы должны написать, каким образом она будет продолжаться, кто будет отвечать за эту деятельность, на что она будет продолжаться и так далее. Тоже очень кратко. Не надо там сочинение писать на свободную тему, но желательно это все указать. Ну и, соответственно, приложения тоже. Если у вас были какие-то сюжетные видео, сюжеты сделаны, были публикации в газетах, на сайте, можно сделать копии, приложить сюда. И к отчету, если вот здесь ссылки на публикации да, на сайте, то вот тут, где у вас публикации были, ссылочки указаны. Вот. А копии, то есть копии копируются. Если это газета, то желательно, чтобы было название газеты и дата это соответственно, статья. Если не жалко, можно оригинал. Что можно быть еще приложением? То есть все приложения, которые будут доказательством ваших успехов или достигнутых результатов. Если у вас были проведены какие-то семинары и запланированы, да, и проведены, то копию присутствующих на мероприятии регистрации. Да, с регистрацией прикладывается. То есть если это... А, а, то есть фотографии, как я уже сказала, да? Фотографии. Если это были какие-то а, печатные издания, там, листовки, еще что-то, еще что-то, тоже один экземпляр сигнальный какой-то. То не нужно там все, весь комплект. А, если было какое-то анкетирование, то все анкеты прикладывать не надо. А то вот так вот потом вот такие стопки прикладывают всех. Не надо. Лучше приложите, приложите анализ этих анкет и одну анкету для образца. Можно заполненную, можно не. Например, какой мы проводили, какую анкету. Ну, наверное, наверное все. Вообще желательно, вообще желательно, да, если вы, если вы запрашивали на это средство, желательно, ну, правильно, в Желательно, да. Желательно тут, да. Ну, потому что мы это себе не оставляем, мы отправляем это. То есть если это активное поколение, то мы, да, то мы это отправляем в фонд. У нас приезжают, у нас они так радуются, О, спасибо, спасибо, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, желательно, мы если не такая, вот если она подарочная, сувенирная, то почему не принести? Мы ее с удовольствием подарим. <смех> Владыш, может, если по итогам проекта каждый человек получает большой подарок? Каким образом? Это апожка или это электронная версия фотоальбома должна быть приложена? Альбом. То есть это будет, ну, большовидовая, естественно, идея. Ну вот смотрите, мы делаем по активному, пока сейчас не принесла вам, мы по активному поколению делаем сборник кейсов. Вот он у нас примерно вот такой толщины формата А4, вот такие книжечки. Это там с фотографиями, с описаниями проекта с кейсами, да, с достигнутыми успехами, результатами и так далее. То есть вот она где-то примерно сантиметр толщины. Мы ее вот создаем, мы ее отдаем, отправляем там, даже в стиль для то есть получается да. один образец одного какого-то. Да, да, да? Да. То есть, ну, если это будет просто там альбом там, с вложенными фотографиями, нет, то я думаю, что, что если прошурированный, издан, издан, издан красиво и так далее и тому подобное, тогда почему нет? Единственная большая просьба, не забывайте, в, если вы в договоре там есть пункт. То вы должны упомянуть, да, вам разрешают упомянуть, да? но следует понимать, что вы обязаны упомянуть, потому что да, потому что дело в том, что мы с вами заключаем договор пожертвования, и если это будет обязательно, то это будет несколько другой формат и вы должны быть там другие взаимоотношения. Там пишется, что разрешают упомянуть, следует читать обязательно упомянуть. Поэтому не забываем там. Не обязательно там на всю страницу, да, вот это, вот, по туалетику написать, что за счет Владимирченко ну, там или по компании «Полярное сияние». Ну, где-нибудь там скромненько, но упомянуть. Но упомянуть. Нас можете не упоминать, но наши красоты не... Выпускаем. Выпускаем. Да. Да. Да. Нет, смотрите, вот если Министерство самоуправления, вы только с ними взаимоотношения, и они свои своих бюджетных средств, поэтому вы поменяете е ⁇ Вот те договоры, которые с нами, там есть в Да, да, да, да. Там даже не мы, а там есть пункт, там фраза, а, которую, которую вы должны упомянуть, а мы прям прописываем, какую вы должны упомянуть. Как правило, это либо фонд Тимченко, да, благотворительный фонд Елены Кинаги Тимченко, либо компания Полярная Селянская. Лист регистрации кто-нибудь на базу. Держите. Кстати, да, <сёк _> <сёк _> я тут думала, все, да девочки, <сёк _> что вы, что вы. <сёк _> <сёк _> вот. И потом, не стесняйтесь, если какие-то вопросы по отчетности, особенно по финансовой отчетности, не стесняйтесь, звоните, спрашивайте. Пишите, да, пишите. Скажите, пожалуйста, платежное поручение, кем должно быть заверено? Достаточно печать вас да. Идет расчет через, через банку? Да, нет, у меня. А, нет, там Ну, тогда достаточно делать. вот этой, да. черной да. Да. да. А Бюджетная, да. да. да. Они там какие Да, вот... Вы можете получить это из банкова платежного? Я скажу, что это не было. А можно платежное получение? А можно я скажу? Если платежное получение, если вы его будете выгружать в нормальную ПТС, там будет печать черная. <связать> там есть. А если в ВД формате, то там в ВД формате, там в ВД формате, там вообще, нет, есть. Есть. Формат, не, в ВД формате нет. Вообще без, конечно, в не тоже нет. Я могу просто общаться с организацией и показать. А на самом деле, это представлено, что мне надо решать <связать> как-то. Ну, или так, оно должно быть <связать> завершено. Понимаете, нет, нет я нет вот по послед... посмотрите а по последний как бы подписали а вот после банке не прошла и скулы не так. Вот а я-то да. не, не, а да. не знаю, у мне дали я не, это, не что я не я не также не вот у нас нет, нет, нет. сидит эти специалист который такую платежечку может вам спеть это вот легко да поэтому Потому, что дело в том, что девочки, вы видите, что нас тоже проверяют и нас очень строго проверяют, особенно вот эти бюджетные деньги, это счетная палата, тоже, как говорится. Там говорят, вот еще в прошлый раз были у бюджетных строго, организаций какие-то кассовые поручения или что-то там. Это заявки на вот, да, кассовую Вот, да, место платежек приносили. Приноси. Ну если заявка, то если она через казначейство угу. пройдет, нет, там надо, на последней, странице. Странице, а, там на последней странице, там нет. на последней нет. странице у них есть подпись казначейская, на последней, третьей странице... Мы и областной федеральной. вас не у другая программа. А вы не все подоработаете, нет? Ну как-то решите эту проблему. Объясните, что с вас требования такие. Потому что у нас сейчас требования уже ужесточаются очень часто проверками, раньше было попроще отчитать, сейчас очень сложно. У нас уже с начала года было две проверки, да. и один на этот указан. В общем, проверяют все. Поэтому лучше постраховаться. Все мы да, то есть они не заказывают аудиторскую проверку, а у тех независимый этап, аудиторский вот. Поэтому, еще раз, большая просьба, кто-то не понимает по отчетности, кто-то недопонял, дослышал. звоните, пишите, адрес у меня открыт, он на сайте есть. Телефон, у меня теперь рабочий. почте есть мобильный, можете записать. Гулять так гулять. 921-240-30-36. Большая просто конечно, нерабочий привык. Занюйте в него. Ну, как бы, да. Плюс-то денег. Суточно работаю, да. Ну, вот, может, я двоюсь, 20, 65, 10. Я, в общем-то, всегда на, на нем на стационарном. Но, если из друга потребуется какая-то мобильного, будете звонить. Мобильный, пожалуйста, пожалуйста. 921. 240-30-36. Ну вот так вот красненько. Так, вы пока не да, у вас